Всем привет! В эфире «Универа Ньюса» в студии Кристина Надыршина. Наша команда подготовила для тебя самые важные новости. Итак, смотри сегодня. Зачем нужна прививка от гриппа? В университетской школе Казанского федерального университета начался учебный год. В Казанском федеральном университете прошло познавательное занятие для будущих журналистов. 2 сентября состоялось открытие Татарстанского нефтегазохимического форума «2020». В этом году свои проекты презентовали более 100 компаний из 18 регионов России и также 6 зарубежных стран. Казанский федеральный университет представил свои разработки на 27-й специализированной выставке «Нефть, газ, нефтехимия», так как данная сфера является приоритетной для вуза. В церемонии открытия принял участие президент Республики Татарстан Рустам Миниханов, ректор КФУ Ильшат Гафуров, а также гостей приветствовал заместитель министра энергетики РФ Антон Иницын. Казанский федеральный университет презентовал Руслану Мениханову работу в области микробиологии для увеличения нефтеодачи, а также опыт разработки цифровых продуктов для нефтегазовых компаний. А теперь к другим новостям. Одна из опаснейших инфекций осенне-зимнего периода – это грипп. Действенным методом профилактики от заболевания является вакцинация. Особенно она важна для людей, которые входят в зону риска. В их числе студенты, преподаватели и все те, кто каждый день контактирует с огромным потоком людей. Вакцинация от гриппа началась и в Казанском федеральном университете. Процедура бесплатная и безболезненная. Эффективность ее проверена многими годами. В этом году у нас план...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 Он призван стать моделью современной школы, обеспечивающей конкурентноспособное образование на русском, татарском и английском языках. В торжественной церемонии открытия принял участие ректор Казанского федерального университета Ильшат Гафуров, советник Республики Татарстан Минтимир Шаймиев и премьер-министр РТ Алексей Песошин. И теперь к другим новостям. В университетской школе Казанского федерального университета начался учебный год. Ученики и их родители поделились впечатлениями о преображенном учебном заведении. Смотрим. В Елабуге открылась школа университетская Елабужского института Казанского федерального университета. Порог обновленной школы переступили 465 учащихся. 56 из них первоклассники. Мне хорошо, мне повисло вот так-то. Тут она красивая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 В Казанском федеральном университете стартовал новый учебный год. Поскольку приказы о зачислении в этом году были опубликованы позже обычного, не все первокурсники из других городов успели заселиться в общежитие. Поэтому в первые дни сентября, пока завершается процесс заселения, для новоиспеченных студентов были организованы познавательно-адаптационные занятия. Одно из таких прошло в высшей школе журналистики и медиакоммуникации «Смотрим». 2 сентября в Высшей школе журналистики и медиакоммуникации Казанского федерального университета состоялось собрание для новоспеченных студентов, будущих журналистов, телеведущих и других специалистов медиасферы. Об особенностях образовательного процесса рассказали директор Высшей школы журналистики и медиакоммуникации Леонид Толчинский и заведующий кафедрой национальных и глобальных медиа КФУ Васил Гарифуллин. Первокурсники познакомились с будущими преподавателями, а также смогли задать все интересующие их вопросы. Мне ближе к гуманитарной науке. И мне очень понравилась сама специальность именно телевидение и профиль. Такого профиля в других институтах нет нашей страны. Поэтому я приехала сюда, поступила. Это очень исторический университет, и здесь был летостой. Журналистика мне интересует, и поэтому я, я выбирала здесь. Он привлек меня к ФУ именно своим рейтингом в топе российских вузов. И именно поэтому я, наверное, и выбрала этот университет. На сегодняшний момент, пожалуй, очень душевно. Преподавательский состав тоже не может не радовать. Он вполне молодой, динамичный, и это, пожалуй, подкупает. К слову, как и все остальные мероприятия в ВУЗе, собрание прошло с соблюдением санитарно-педемиологических норм. Студенты находились в масках и придерживались социальной дистанции. Диана Жленкова, Фарид Хитаглы, Универ, Ньюс. Век современных технологий значительно облегчил жизнь человека, но также принес много угроз нашим персональным данным. Давайте разберемся, может ли такое, казалось бы, простое устройство, как Bluetooth, нанести вред нашим личным данным. Подробнее в следующем сюжете. Постоянно включенный Bluetooth не только быстрее разряжает батарейку смартфона, но и может стать для хакера ключом к вашим личным данным, хранящимся в памяти устройства. Bluetooth является одним из стандартов беспроводной связи и, как любой стандарт беспроводной связи, он обеспечивает возможность доступа через радиоканал к тем данным, которые передаются между устройствами, которые находятся в эфире. Но не стоит сильно пугаться того, что включенный Bluetooth будет передавать ваши персональные данные, так как сделать это не так-то просто. Но вся полезная информация, она упакована в пакеты, во фреймы, в специальные структуры, в кадры, которые, в свою очередь, имеют защиту. И зачастую для того, чтобы получить доступ непосредственно к прямым данным, требуется достаточно сложная процедура декодирования, расшифровки, передаваемой информации. Рекомендуем вам выключать Bluetooth сразу после того, как вы воспользуетесь им по назначению, чтобы не стать мишенью для мошенников. Следите за безопасностью своих данных. Кристина Надершина, Фарид Захитоглы, Универа Ньюз. На этом все. Не забывайте смотреть на социальных сетях. До новых встреч!